Здравствуйте, с вами программа «Гипотеза» и я, Лилия Иликова. Сегодня мы с вами поговорим о политике и поговорим немножко в другом формате. У меня сегодня будет невидимый собеседник, он поможет мне провести эту передачу. А поговорим мы сегодня о тех событиях, которые происходят в Италии. Как правило, Италия находится на периферии внимания политиков и политологов, потому что Италия ассоциируется с чем угодно – Отличным шопингом, с туризмом, со всемирным культурным наследием, но только не с политикой. Между тем, именно сейчас там разворачиваются такие события, которые могут напрямую повлиять и на судьбу всего Европейского Союза. Давайте посмотрим на карту выборов, которые прошли в Италии 4 марта. Посмотрите, здесь мы видим три основных цвета. Синий, желтый и красный. Синий цвет – это голоса, отданные за правоцентристскую коалицию, в которую входили Лига Севера, Форца Италия и Фротели Д'Италия. И желтая, нет, сначала красная. Красная – это позиции правящей партии партия-демократика, демократическая партия в главе с Матео Ренци. И желтым цветом выделены те области, которые в большинстве своем проголосовали за мовементу Чинку и Стелли, за очень интересное движение, которое было образовано достаточно недавно. И оно, это такой не политический истеблишмент, это нечто новое в европейской политике. Что в ней новое? Чем она отличается от традиционных партий? Итак, мы видим, что здесь вот 37% процентов синим выделены, это еще раз, правоцентристы. И 32,7% мы ну, будем считать, что каждый третий итальянец проголосовал за, за Мовимен Дочинкой Стелли, движение 5 звезд. Что в нем такого интересного? Движение 5 звезд это изначально оппозиционное протестное движение, политическое движение, которое было запущено известным в Италии комиком Джузеппе Грила, Больше всего он известен под именем Беппе Грилла. И движение запускалось именно в противовес всем существующим политическим движениям, потому что оно было задумано как нечто другое, в противопоставлении, что это не такая это не политическая партия, это все время подчеркивалось. Даже если мы будем говорить о времени создания, то достаточно сложно определить одну точку, потому что о создании самого движения было даже об... Учреждение, вот так скажем. Об учреждении движения было объявлено в Балоне в 2009 году. Тем не менее, люди вступали в него уже раньше. Кто такой Бэппа Грилла, который вот запустил как раз это движение? Беппы Грилла родился в 1948 году в Генуе. В достаточно обеспеченной семье директора, директора компании, который производил газосварочное оборудование. Он получил хорошее образование и всю жизнь мог заниматься тем, что ему было интересно. Выбрал он именно стезиоактерскую и стал известен где-то уже в начале 90-х годов своими. Жесткими такими хлесткими высказываниями об итальянских политиках, он критиковал консюмеризм как стиль жизни, вот этот известный всем Dolce Vita, итальяна. да, то есть он всегда говорил то, что хотел и занимался тем, что хотел. Именно Б.П. Грилла называют одним из самых влиятельных блогеров. Его блог пользуется огромной популярностью, каждый день там пишутся десятки тысяч комментариев. То есть ну, мы можем представить себе вот политический вес этого человека. И что важно, почему именно в Италии, это можно подчеркнуть, потому что итальянцы изначально очень критично относятся к своим политикам. Как правило, всех, кого они избирают, в конце концов, они начинают высмеивать, подчеркивать, что вот это не то, что они хотели, что эти люди некомпетентны и так далее. Какая программа была у движения «Пяти звезд» и как они себя позиционировали? Какая программа? Изначально это была такая программа, которая очень ориентирована на запросы людей. Вообще, они себя позиционируют как инвайронменталисты и. Ну, не как популисты, но те, кто отвечает на отчаяние и запросы людей. То есть очень их беспокоят вопросы охраны окружающей среды, соблюдения Конституции, соблюдения прав человека, и особенно подчеркивается свободы мнений, в том числе свобода печати и свобода интернета. То есть это такая не политическая программа, поэтому они все время отличались, они э, каждым своим слоганом отвечают на тот запрос, который есть у людей, который есть у итальянцев. Естественно, вот сейчас, если мы посмотрим видео из выступления Беппе Грилла в Страсбурге, в Европарламенте, он давал пресс-конференцию в 2014 году, он отвечает и на те насущные вопросы, которые поднимают все, без исключения, политические партии, то есть это... Национальный доход, это пенсионная система, это там то, что связано с э, налоговой системой. Вот давайте посмотрим просто, как он держится, как он отвечает на вопросы. Una politica, una politica Здесь он рассказывает о том, что все страны они должны, естественно, eh, быть uh, взаимосвязаны, что не может такого быть, что одна страна, которая находится на мире, в мире, в мире, в мире, вот мире, в мире, в мире, в мире, в мире, в а что uh, как раз партии постоянного постоянного постоянного постоянного постоянного постоянного постоянного постоянного постоянного постоянного постоянного постоянного постоянного постоянного постоянного постоянного постоянного постоянного постоянного 300 постоянного постоянного постоянного постоянного то есть он приводит в пример какие-то другие системы, которые заботятся о доходе каждого конкретного члена общества. Он говорит о том, что не должны быть только банки американские, потому что это совершенно другая система. И вот обратите внимание, здесь он даже, он говорит, что я не буду говорить лишних вещей, хоть я и комик. Человек настолько уверен в себе настолько ровно держится, что он совершенно не стесняется говорить о том, что он актер, он что он комик, и я могу это сказать. Да? А вот, совершенно свободно себя в этом чувствует. Это человек, который имеет твердое убеждение, и который э, стал идеологом движения «Пять звезд» именно из-за того, что он может себе это позволить. Ему это интересно. У него за плечами богатая прожитая жизнь. Актерский опыт могу? Давайте вот Посмотрим. Он э, настолько хорошо держит аудиторию. Я просто остановила уже видео, потому что на него можно смотреть долго. Это человек, который привык к аудитории, который с 1977 -го года работал на телевидении. До этого он работал еще на сценических подмостках. Он чувствует людей. Он знает, как обратиться. Вот около него сидят еврочиновники. Он может похлопать по плечу, он может сказать как-то вот, подчеркнуть. Он говорит об экономии, он говорит о миллионах долларов. Он высказывается как человек полный достоинства и знающий, что он делает. Именно вот эти его качества привлекли огромное количество сторонников к нему и позволили сделать движение пяти звезд в момент Чинку и Стали, таким популярным. Более того, то, что он говорит о национальном доходе и о доходе каждого итальянца, позволило ему собрать много голосов именно в небогатых южных областях Италии. Как мы видели на карте, именно юг в большом количестве за него проголосовал. Это ведь карта последних выборов была? Да, вот эта карта, еще раз я хочу ее показать, это карта последних выборов, как раз, которые прошли в марте этого года. года. А на предыдущих выборах «Пять звезд» тоже ведь очень хорошо выступили. Это была Безусловно. сенсация. Безусловно. Там интересно то, что в девятом году было объявлено об учреждении движения, именно как политического движения, участвующего в политической гонке. А в тринадцатом году они уже собрали 25% голосов. Но согласитесь, это очень хороший результат для движения, которое только что вышло на политическую арену. Понятно. Но в выборах 2018 года а БП Грилл уже не участвовал. Это другая интрига. Здесь мы должны обратиться к другой кандидатуре. Действительно, в 2015 году по, на роль фронтмена уже в этой партии, ну, не партии, движения, но все-таки, поскольку момент Меточинка и Стали становится уже в данный момент, просто переживает процесс перерождения в политическую партию, поэтому можно так говорить. Здесь выходит на сцену совершенно другой персонаж политический. Это Луиджи Демайо, молодой человек, который родился в 1986 году, то есть в этом году ему будет только 32 года, пришел в это движение он в 2007 году. Если посмотреть, как развивалась и развивается его политическая карьера, потому что он делает просто очень стремительную карьеру, это молодой человек родом из небольшого городка Памильяно, на юге Италии, недалеко от Неаполя, и теперь нам становится более понятны вот эти результаты, которые они дали на юге, потому что юг проголосовал за своего, поступает в университет в Неаполе на факультет юриспруденции, сразу становится, ну мы бы сказали, профсоюзным активистом или активистом студенческого движения, потому что сначала он вступает в студенческое самоуправление, становится там number one, потом он сначала организует, потом возглавляет студент, студенческую ассоциацию юристов, дальше он возглавляет совет факультета, дальше уже он президент студенческого совета своего вуза. Ну, то есть это такая представляемая, мы сейчас тоже можем видеть, вот это очень понятное развитие карьеры, и это человек, который очевидно стремится достичь больших высот именно в политической карьере во власти. И сейчас у него есть такая возможность. Давайте мы просто посмотрим немного, кто это такой, что такое Луиджи Демайо, как он... Это Останавливаю здесь. Это одно из выступлений Луиджи Ди Майо, который представлял на тот момент уже Момент Чинку и Стелли, после того, как в 2015 году его выбрали буквально вот на эти позиции, именно как лицом движения, которое может пойти на выборы. Тут. Интересно понять, почему так было сделано. Может вообще четкого описания, четкого понимания, почему так произошло, на данный момент нет, потому что ни Димаю, ни БП Грила не объяснили причин, почему БП Грила фактически выходит из политического движения, дистанцируется немножко вот от всей политической гонки и отдает все Димаю. Видимо, все-таки пришли к выводу, что 70-летний комик, как он себя позиционирует, не может претендовать на высокие позиции в политической карьере. Между тем, как у Дима для этого есть все. То есть он изначально настроен на то, чтобы подняться на пост премьер-министра. Получается, что Бэппа Грилла и Димаев, они очень разные. Не только возрастом, но и поведением. Бэппа Грилла ведет себя намного более свободно и более естественно на аудитории. А Демай ведет себя достаточно консервативно. Да, вот. и мы сейчас это увидим. Мы видели, как ведет себя бп Грилла в Европарламенте. Но ну, все-таки это достаточно серьезный орган власти. Там, если посмотреть, сидит огромный зал, в котором много журналистов, люди в костюмах, строгие евробюрократичи, как они их называют. И он себя чувствует абсолютно свободно. Ему не нужны ни тексты, ни какие-то подсказки. Все, что нужно, у него в голове. Теперь смотрим. Вот а, уже в итальянском сенате выступает Луиджи Демайо. Подчеркнем, что он сильно моложе. Ему в этом году только а, пока 31 год. Пока он не может даже начать выступление, потому что его постоянно перебивают. Да, ну и давайте посмотрим. Это вообще достаточно эмоциональная речь, с которой он выступает. То есть тут он обличает действующую власть президента Джентилони в том, что в последние месяцы не принималось никаких решений, которые должны были действительно содействовать качественному точно новому развитию Итальянской Республики, инерми, но он это читает. Да? И каждый и раз, процедуру. когда его перебивают, он говорит, нет, ну так невозможно разговаривать. Что Только что мы видели Беппа Грилла, которого никто не перебьет, потому silenzioso. что он владеет аудиторией совершенно по de panne, вот. Просто послушаем чуть-чуть a quelli di una guerra mondiale, ma non potrà essere lei a risolverli, Presidente. Он да, говорит о том, что пока у нас настолько серьезные проблемы, у нас чуть было не вовлекли но это не проблема, которую решить e только вы, президент il Gentiloni. Необходимо, а, а, иначе партию, партию, которая Аллоконси, uh, который uh, в отставку, поступили обвинения в адрес министра Come la di как он когда, он, когда он дает интервью журналистам, естественно, он чувствует себя по-свободнее, потому что ему не надо читать большую речь. Но в то же время вот в свободных, неподготовленных вопросах, как правило, он не высказывает каких-то резких суждений, особенно сейчас. Несмотря на то, что в процессе предвыборной гонки э, очень было много высказываний о том, что нельзя поддерживать какие-то резкие движения НАТО, что мы не должны вовлекаться в военные действия, мы должны заниматься больше своей политикой. А после того, как фактически это движение стало победителем на выборах, а как единое движение они. А как одна политическая сила, все-таки заняли наибольший процент голосов, получили. Риторика меняется. Он теперь очень осторожен в своих высказываниях. То есть он говорит о том, что мы западная страна, и мы должны идти в русле единой западной политики. Тут, естественно, очень интересно смотреть за трансформацией, потому что вот здесь я обратила внимание на то, что он говорил, обличая существующую партию, да, правящую партию, это партия, это демократика, демократическая партия, о том, что именно ее нужно сменить. Но сейчас, вот после 4 марта прошло уже практически два месяца, до сих пор не сформировано правительство, и это отдельная история, но... На данный момент, вот на сегодняшнее утро, о том те данные, которые есть, те высказывания, которые после консультации высказывают представители партии, они говорят о том, что готовы договариваться уже с партией Демократика, которая вот у нас на карте была красным цветом. Еще раз покажу ее. Это... Красные – это позиции правящей партии. Они набрали 19 процентов, почти 20, и по негласным политическим канонам итальянским. Эта партия, раз она проиграла выборы, она должна уйти. И ни одна из партий, которая набрала больше голосов, с ней договариваться не хочет. Тем не менее, вот сейчас э, ситуация такая, что договариваться придется с кем-то, кто, э, э, кто остался. И по поэтому движение «Пяти звезд» согласно у... уже договариваться и с «Демократика». То есть, по сути, получилось так, что «Дима» и «Пять звезд» становятся партии с, с лидером, с партийным функционером. То есть они по сути постепенно становятся теми, кого не критиковали. Совершенно верно. Это вот поэтому я и говорила о перерождении политического движения. Которая начиналась как строго оппозиционное движение, в первых строчках их высказывание всегда шло. Мы не будем договариваться ни с кем. Мы идем как отдельная партия. Поэтому сейчас как раз Димае подвергается жесткой критике со стороны как своих сторонников, так и тех, кто голосовал не за очинку Стелли Потому что они говорили, что не будут договариваться, что они должны сменить демократическую партию э, Ренсы. И теперь они, когда заявляют, что мы готовы с вами договариваться, э, к ним идут резонные вопросы. А как же все те коренные противоречия, которые были в ваших партиях? Пока это вопрос неразрешимый. Это та интрига, которая происходит прямо сейчас. И это как раз ответ на вопрос, почему итальянская политика сейчас интересна. Потому что еще одним моментом, который они высказывали, и правоцентристы, и моментаченку и стелли говорили о том, что они евроскептики, что они должны избавляться от диктата Брюсселя, и это то, что говорил Б.П. Грилла, что мы должны сами решать, что итальянцы должны быть самостоятельными, что они этого достойны, ну как в рекламном слогане. Вот вопрос. А Димаю он видно? Или как-то слышно то, что он с югов. его поведение это видно? В поведении нет. Но то, что с юга... Во-первых, конечно, об этом говорят голоса, отданные за него. И я сейчас хочу показать его приезд сразу после выборов 6 марта в его родной городок Памильяно. Памильяно-дарко. Хотя он, конечно, жил и не там, но он оттуда родом. И там его очень любят. Здесь очень... Важно, на самом dobbiamo деле, послушать. perché è questo che ci ha fatto arrivare fin dove siamo. Вот он в своем uh, родном городе, где его обожают, потому что Две это маленький depois, городок, marzo, в нем всего 40 тысяч населения, и, и gente, когда Vigil оттуда Maio, практически Gido будущий премьер-министр, это e конечно очень, очень важно. Uh, uh, во всем il видно il uh, subito, и слышно, что это ивужанин. Я объясню, почему это важно? Вот скандирует Луиджи. Его. Здесь он рассказывает о том, что мы не правые, мы не левые, а это все уже слишком громкие понятия. Мы идем к тому, к чему мы должны прийти. И мы от тех положение, которое вывели нас на первое место. Но. Почему юг проголосовал? Видно, что э, Луиджи Майо это на самом деле очень фотогеничный, хороший, положительный мальчик с юга. Его слышно. Он, он говорит не моменты Чинко и Стелли», он говорит моменты Чинко и Стелли». Это очень важное разделение для итальянцев, которые до сих пор даже по той карте, которую мы видели, делятся на север и юг. А у них какое-то время назад, скажем так, лет 20-25 назад, было очень четкое такое деление, что есть промышленно развитый север, богатый север, и есть юг. Безусловно красивый, безусловно с роскошной природой, но менее богатый, менее производительный. И это всегда было такой линии напряженности между северянами и южанами. И сейчас, когда на юге появился яркий лидер, который стремится вперед, который олицетворяет просто каждого южанина, как они хотели бы себя видеть, которого не только видно, ведь он, ну вот как в нашем представлении, настоящий итальянец должен быть, темный волк темные глаза там смуглая кожа он говорит так что сразу каждый южанин понимает что это свой это очень важно потому что вот сейчас может получиться так и очень большая есть вероятность что будет процедура переголосования потому что переговоры зашли в тупик пока никто ни с кем не хочет договариваться но ну, по ряду причин Вполне вероятно, что будет переголосование, и они начнут снова. Тогда мы увидим, просто, какая партия как придет. Пока Димай, я уверен, что если будет переголосование, они только наберут больше голосов. Но получается, что Димай уже воспринимает 5 звезд как свою партию. Можно так сказать? Скорее всего, да. Потому что пока вот... Ситуация таким образом сложилась, что просто его выдвинули на первый план и БП Грилла уже идет немножко отдельно, при том, что он идеолог всего этого движения, он его создал, он дал ему мощную идеологическую базу, за которую движение «Пяти звезд» и любят, и поддерживали. И у Беппе Грилла по-прежнему есть свои сторонники, есть свои поклонники и он тот, кто он есть. И в то же время есть отдельно уже мовименты Чинкустеля, движение пяти звезд, на сайте которого мы уже не видим на первом плане БП Грилла. Мы вообще не встречаем там упоминания. То есть произошло дистанцирование. И даже вот в тех интервью многочисленных, когда Демайя задает вопрос, а что Бепа Грилла, как у вас сейчас, потому что это волнует избирателей, это волнует и зрителей, все-таки Бепа Грилла это очень значимая для них фигура, они его любят. Там просто сказано, что нет, мы не ссорились, мы просто вот решили, что теперь будет так. Мы, как мы имеем в самостоятельны в своих решениях, но Беппо Грилла как бы точно... Это, ну, нет такого четкого ответа, что там произошло. Они предпочитают не выставлять это на показ. Может быть, через какое-то время мы это узнаем. В течение какого времени ситуация определится? Пока сложно сказать, потому что неделю назад, например... На прошлой неделе Луиджи Демайо говорил, что теперь вот это все уже ультимативное э, предложение, последнее предложение, например, Лиги Норд, которая, лиги, которая набрала 17% голосов, либо вы вступаете в коалицию, мы формируем правительство, либо нет. Но э, ответа не последовало, потому что это отдельная история, еще раз повторю, там есть глубинные противоречия. Роль Италии в Евросоюзе сейчас выросла после Брексита? Роль Италии в Евросоюзе должна вырасти после Брексита. Пока они настолько глубоко сидят в своих проблемах, миграционный кризис на Италии сказался едва ли не больше, чем на других странах, потому что она первая страна. Вот в Средиземноморском маршруте, который сталкивается именно с большим наплывом. И после того, как Франция отказывается впускать к себе, после того, как Австрия отказывается впускать к себе, естественно, мигранты остаются там. Это создает очень большое давление и очень сильно влияет, кстати, на избирательную ситуацию. И вот уже в завершении скажу, что есть один момент, который роднит а Луиджи Дима и Себастьяна Курца оба пришли в политику с неоконченным высшим образованием в возрасте 26 лет. Но это отдельная история, о которой мы можем поговорить в следующий раз. А пока нам остается только наблюдать. И тут трудно делать ставки. Давайте просто посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Спасибо.